Всем добрый день. Готов вашему вниманию предоставить мини-штатив подставка либо для электронного стабилизатора, либо для штативных голов при низком расположении камеры. То есть, поставляется вот в такой упаковке. Внутри находится сам штатив, фирмы Amdoer, так, ну максимальная высота вот сейчас его в таком состоянии. 175 миллиметров по разложенном состоянии то есть высота 45 выдерживает, сделан он из алюминия выдерживает нагрузку до 5 килограмм есть ну и очень удобно диаметр основания 40 миллиметров ну или 4 сантиметра здесь есть разъем на 1,4 дюйма у меня есть голова фуджими то есть но ну, здесь вот э, резьба 3 четвертых дюйма то есть здесь через переходник Так, ну и основание 45 миллиметров, чуть-чуть больше, на 2,5 миллиметра основания. Вот в таком виде можно ставить. Ну и в последующем использовать. Ну, либо поставить электронный стабилизатор. Будет как подставка. Ну и заодно еще и упор. То есть можно ходить, например, и снимать с себя камерой. Вот мне нужна подставка именно для вот этой штативной головы и для электронного стабилизатора. который будет использоваться для этой подставки, так как вес выдерживает достаточно большой, как я уже говорил до 5 килограммов, то есть достаточно удобный и практичный штатив Andoyer. Так, всем спасибо за внимание, кому было это полезно, удачных покупок распаковок. Ну и до следующих видео. Всем удачи и до свидания.